Сразу возникает вопрос у банка. Конечно, у нас очень ВИП-клиент, но вообще ВИП-ей ну, некуда. Но вот понимаете, существует такой американский закон, существует так по отмыванию, против отмывания денег, борьбы с коррупцией. И нам бы вот подтверждение легальности происхождения средствов на вашем счете. Да, и у вас есть 40 дней. Знаете, были случаи, когда. Ну, я слышал, в Англии вообще практикуют Это везде сейчас практикуют. И забирают просто так. Счета формально, они есть, но вы ничего не можете с ними делать. А сейчас начинается просто зачистка уже тупая, тупо будут зачищать всех. Поэтому этим деньгам можно сказать гудбай. Помимо анекдота, были прецеденты, то есть меня поражает уровень умственного развития нашей элиты. Да не проблема, сейчас сделаем, значит, вот, пожалуйста, бумажка из налоговой российской. Ну, в банк сначала так немножко офигели, да не может быть, у нас кто-то ввел заблуждение. но ну, потом проверяют и смотрят. Понимаете, есть такая система SWIFT, где все проводки отражаются. Понимаете, вот этого вот платежа налогового в этой системе нет. Нам сразу в полицию пойти или как-то мы сможем разрешить ситуацию? Понимаете, до чего доходило? То есть уровень вообще развития и понимания ситуации нашей элиты. И да, деньги там... Но у мы... элита какой выход? Либо там продавать, либо туда уезжать. Ну, а мы... уехать нельзя? Ты же не бросишь чемодан. А, а, а, еще раз, а как вы продадите? Ну вот у вас, скажем так, как вот у Шувалова там стоит пентхаус там, за миллиард долларов. Да, миллиард долларов. Ой, что я говорю. Ну да, а, извините, сто миллионов. Сто миллионов. Пентхаус. Ну вот продаст он его, ну пусть продаст. А куда деньги пойдут? В чемоданок будет возить? Деньги пойдут через банк, они тут же будут пист, заморожены. Как-то уже произошло с, некими, с некоторыми деньгами его жены. Понимаете? Эм, все, грубо говоря, мышеловка захлопнулась. А теперь им будут делать каждому по отдельности. Я думаю, как делали в Казахстане, в принципе, с любой папуасией. Предложение следующего рода, что, вы знаете, вот в определенный момент у вас потребуется сделать то-то, то-то, то-то. Если вы это сделаете, то, возможно, процентов 50-60 вашего капитала окажутся вашими. А если не сделаете, то ничего не окажется.